Всем добрый вечер. Сегодня мы расскажем вам э, обновление PinkTower 2022 э, по ETS2. Новость о обновлении. Обновление за октябрь 2022 года. Октябрь месяц позади и теперь пришло время завершить кампанию PinkTower 2022 в этом году. Как мы и обещали в нашем предыдущем сообщении в блоге, мы предоставим вам некоторую дополнительную информацию вместе с суммой, которая была собрана за год. В течение всего месяца мы делали все возможное, чтобы повысить осведомленность нашего сообщества об этой ужасной болезни. Проводя прямую трансляцию на нашем канале Twitch и часто делясь напоминаниями в наших социальных сетях, мы хотели бы поблагодарить всех, кто присоединился к кампании этого года, настроившись на трансляцию или поделившись добрым сообщением в своих профилях в социальных сетях, используя специальные задания для рисования, содержащиеся в DLC. Это могут быть небольшие шаги, но они являются важной частью продолжающейся битвы. Наши усилия нашли отражение внутри СССР. Организовалась часовая сессию с представителями благотворительной организации Альянс Женщин с раком молочной железы. Мы рады, что так много наших коллег посетили эту лекцию, и мы искренне надеемся, что через них послание дойдет до тех, кто в конечном итоге может счесть его полезным. Благодаря потрясающей поддержке со стороны Best Community Ever, общая сумма, собранная от продажи наборов для рисования розовой лентой, составляет 47 тысяч долларов США. Эта сумма абсолютно невероятна, и мы благодарим каждого из вас. Мы надеемся, что пожертвование всей суммы альянсу женщин с раком молочной железы принесет большую пользу нуждающимся. Но это как хотите. Это, на мой взгляд это по желанию, и это не обязательно. Ну это понятно. Читаем дальше. Но не забывайте, что вы можете свободно поддерживать эту или любую другую организацию в течение всего года. Однако самое главное, что пожертвование это лишь один из способов присоединиться к борьбе. Распространение информации и напоминание тем, кто он дорог, а важности регулярных медицинских осмотров вот что важнее всего. Наше здоровье всегда должно быть главным приоритетом. Вся эта информация это то, что все мы должны иметь в виду. Большое вам спасибо за ваши усилия и поддержку. То есть на самом деле это обновление не просто как розовый октябрь, а посвящено здоровью именно с этим связано. И тут есть стрим, который мы, конечно, не будем здесь его просматривать, потому что он идет час с лишним. Вы можете его посмотреть сами любое время. И также представлены такие наборы цветов, которые можно раскрасок или... Ну, что-то вот такое которое можно нанести на то или вот такой вид сборка таких это самое посвященных этому событию pink то э, набор э, или вот такие конечно они не бесплатны как вы видите и насчет последнего что мы вот здесь зачитали это проживание вот это вот я вам говорю, но ну, с моей точки зрения, с нашей, да по желанию, вы хотите делаете, хотите не делаете, э, то есть на самом деле вы поняли, это вот новость обновления, э, вчера было сделано, ну на этом у нас все.